Приветствую, Сейчас мы с вами посмотрим, что будет происходить по вашим основным сферам жизни в период с 16 августа по 9 сентября. В это время Венера будет очень гармоничной, идти по своему знаку управления по весам. Весы для вас это четвертый дом, дом семьи, дом того места, где вы живете. И Чем интересна эта Венера? Тем, что она любит все красивое, дорогое. Возможно, вы захотите украсить свое жилище или приобрести что-то очень дорогое и красивое. Также этот период связан с гармонизацией взаимоотношений в доме, в семье. Если были какие-то ссоры, то здесь вас ждет перемирие. Ну и для вас это соответственно еще может быть и благоприятный период для брака для объяснений, для помолвки.-то для любых радостных событий в своей семьи. Хочется еще сказать, что для вас остаются актуальными темы вашего ближайшего окружения, людей, которые вхожи в ваш дом непосредственно. С ними у вас еще будут какие-то дела. В частности, с 19 по 20 состоится точное соединение Меркурия и Марса в вашем третьем доме, отвечающем за короткие контакты. И Вы знаете, такое впечатление, что если что-то вот до этого вам как-то было непонятно, то с 19 по 20 ситуация может как-то разрешиться. Будет на один выход достаточно сложной и неопределенной ситуации относительно этих людей. Или как с ними вам удастся договориться. 22-го, обратите внимание, 22-го произойдет полнолуние в водолее Интересно оно тем, что оно будет в соединении с Юпитером, и оно, как правило, несет прозрения, инсайты, дает пророческие сны, видения. Для вас, тем более, что для вас оно будет в восьмом доме, который связан с эзотерикой, так что ожидайте и оставите. 4, 5, 6, да, все правильно. Какие-то подсказки от вселенной обязательно вы получите в этот, период, в этот день, в этот период. Я так понимаю, что где-то с 21 на ночь наверное, ночью. С 21 по 23 Венера будет в тригоне к Сатурну. Сатурн у вас отвечает также за восьмой дом. Дом, который также связан с чужими деньгами, деньгами партнеров, чужими ресурсами. Смотрите, если он кто-то должен был дать в долг, ну, может быть такая ситуация, что повезет и еще вам продлят либо период, в течение которого вы можете отдавать долг, либо даже вам еще какую-то сумму денег отдадут, предложат. Но при условии, что это будет касаться места вашего проживания. Или же эта услуга будет у человека, с которым вы вместе живете. Или он как-то относится к вашему дому, к вашей семье. То есть некая будет поддержка, вы ее получите. Он еще этот аспект благоприятен тем, что чувства будут подчинены разуму. То есть решения будут приниматься взвешенными. С 25 по 26 очень интересное время, когда откроются ненадолго ворота удачи. И вы свою удачу получите. Ну, я это рассмотрю. Знаете, может прийти неожиданная любовь. То есть можете встретить человека, который в дальнейшем вам будет, как для дома, для семьи. Для тех, кто занят работой сам на себе, вас ждет здесь финансовая удача. Денежки пойдут, хорошие, придут. Ну, и вообще что касается места вашего проживания здесь у вас ожидает какое-то удачное значение обстоятельств с 30-го меркурий становится переходит в Весы также, то есть он из девы, из такой аналитичной, занудной девы, переходит в весы, становится более легким, более гармоничным. И с 30 числа вам, знаете, как-то будет легче договариваться со своими родными близкими, Ну, как-то все проще будут идти на контакт, на взаимодействие с вами, легче будет договориться. 4 по 6 сентября обратите внимание тут идет очень интересный такой богатый аспект венера в квадрате к плутону и тригония к юпитеру с одной стороны она несет какие-то очень бурные чувства а с другой стороны несет удачу ну, проще говоря риск риск во взаимодействии с вашим партнером может быть оправдан в плане получения чего-то, какой-то крупной суммы, а может быть, будет другой какой-то сюрприз, удача, ну, так, то, что вас как-то раньше удержало, не, не, не давало вам свободы. По взаимоотношениях с вашими партнерами, или вы, может быть, боялись какому-то человеку обратиться. То вот сейчас, вот самое время, с 4 по 6 к нему обратиться. То есть действительно ваше обращение, ну, например, вы хотите повышение. Например. Или повышение не по должности, а по зарплате. Или ищите работу с более, может быть, высокой зарплаты Или попросить у мужа там очень крупную сумму денег на шубу, например. Вот как раз в этот период очень хорошо с ним взаимодействует. То есть есть шанс, что, очень высокий шанс, что может получиться. Человек будет в настроении. Так, ну и 7 числа у нас здесь на будет в Деве. Девы – это бытовые вопросы. Это какие-то семейные дела, благоустройство дома. Что-то такое... Знаете, если вы, например, захотите поменять место жительства, поменять квартиру, может быть, съемное какое-то жилье, то лучше планировать как раз вот с 7 числа эти переезды, благоустройства. Ну что ж, по астрологии мы на сегодня закончили. И сейчас перейдем к следующей части прогноза. Итак, раки, давайте посмотрим, как будут вас воспринимать окружающие, ближайшие, под, под, под узом печей, также же, как и перпионов. То есть, будет мысль ваша четкая, ясная, и можно сказать, что вы люди будете такие достаточно бескомпромиссные, будете решительные. Как будут обстоять дела в вашей материальной сфере? Ну, здесь есть планы, здесь есть знаете, такие завышенные ожидания относительно своих финансов, то есть вы где-то как-то, может быть, не до конца ну, четко распоряжаетесь им, не до конца как-то вы ощущаете свои возможности, если сказать правильно. Я вижу, что здесь возможны какие-то неожиданные траты, импульсивные. Ну, денежки приходят, они приходят к вам, но, наверное, все-таки вот здесь что-то связано с тратами, с расходами, непредвиденно. Хорошо, что у вас по работе? Работа здесь ситуация повешенная, тут, тут такое может быть, или вас никуда не отпускают, вам приходится что-то терпеть, что-то ожидать вопреки своим желаниям, вы не можете двигаться, вы не можете принимать каких-либо какие-либо решения. Но смотрите, здесь по связке карт есть указание на то, что может быть один человек. Уйдет, например, в отпуск, и вам придется его подменять, поэтому вы не сможете никуда двигаться. Или вы просто зависите от некой барышни, она, скорее всего, вот относится к водной степени, к И как-то вот есть задержка в ваших делах в связи с тем, что она куда-то уехала или ушла, или вы ждете, что она должна что-то решить. Может быть, здесь даже ситуация с документами. Куда-то ей нужно приехать, получить документы. Вы как-то связаны с ней хорошо ну ли она уехала а вы ждете пока она вернется вот как-то так хорошо как обстоят дела с вашей главной целью здесь победа любой ценой Значит, чего что-то вы боитесь очень сильно есть предостережение в плане Здесь семейные ценности. Семейные ценности. Из за семьи переживаете. Почему? Что такое? У вас ожидает в любом случае победа. А почему переживаете? Давайте я посмотрю. Или бы или же из-за человека, который относится к вашей семье. Сильные переживания. Здесь есть еще указание на то, что может быть у кого-то может быть конфликтная ситуация вот с таким вот королем ой, вот он сейчас я вон что у меня в зеркальном все отображение, поэтому мне очень трудно Король огненный лев, овен, может быть, кстати, еще и скорпион тоже или стрелец если говорить о работе, ну, даже работа или, или семья, ну, какое-то взаимодействие такое конфликтная, конфликтная ситуация как по мне, тут все-таки у большинства главные цели как-то связаны с вашим близким человеком. Мужчина, в какой-то степени вы от него зависите или связываете с ним вашу успешность. Хорошо. Дальше. Как пройдет ваши поездки путешествия, если вы, ну, для тех, кто собирается поехать отдохнуть? Здесь очень хорошо, конечно, все пройдет. Наполнено по рыцарю чаш. Компании, желательно ехать большими компаниями, кто не компаниями, то там обязательно кого-то встретит, с кем-то познакомиться возможно, новые отношения даже могут сформироваться. Единственное, что то немножечко там как-то денежек вы оставите, потратите, тяжеловастенького Но вообще есть смысл, очень хорошо отдохнете. И ситуация для тех, кто... Для дома, для семьи. Кого интересует взаимоотношения в доме, в семье? Дьявол, ну тут зависимость. У вас тут прям такие кармические передряги. О, смотрите, ну, у меня тут такая ситуация, либо, возможен какой-то грандиозный конфликт с вашим близким человеком, это ли отец, или брат, или муж, смотря кто что спрашивает ситуация может быть неожиданной, просто знаете, выйти из-под контроля не помочь его связан скандал но сжать его будет достаточно сложно кто предупрежден тот вооружен Еще возможен вариант что может быть скандал из-за зависимости чьей то это может быть или алкогольная зависимость или громания ну, что-то что-то что вас выбесит теперь что касается взаимоотношений в паре любовь давайте напоследок посмотрим любовь здесь звезда ну вы идете своим путем своей путеводной звездой Здесь для девочек есть указание на короля, короля мечей. Это воздушный король, близнецы, псы или водолей. Хотя вот интересно, знаете, здесь как человек-одиночка, или старше по возрасту, или одиночка. Хорошо, а давайте, если для мальчиков. Что для мальчиков тут будет? Мир. Ну, здесь расширение, здесь любовь. Усиление любви. И стаете перед выбором, что делать дальше. То есть нужно будет уже делать какой-то следующий факт. шаг. неизвестно какой. Еще, кстати, для кого-то это может быть указание для встречи своего любимого человека за границей. Это поездки на отдыхе. Хорошо. Ну и давайте посмотрим основную цель для раков. Главная, ну не цель, а совет. Совет КАРАК. Здесь следовать чему-то новому, это путь, это поиск новой информации, это дорога. Дорога будет нелегкой. Здесь еще королева жезла проигралась, Здесь некая барышня. Обратите на нее внимание, или поездка с ней, или взаимодействие с ней. Как-то у вас с ней какие-то дела. Барышня может относиться к таким знакам, как Овен Лев или Стрелец, еще, может быть, с картоном, ну и просто будет такой очень достаточно энергичной, рыженькой, петловолосой или пьющимися волосами. Интересная женщина. Вот с ней могут быть еще дела. И переживания за нее поездка, желание как-то все контролировать, переживания. Ну, здесь даже мне не рабочая тематика, здесь конкретно выпадает человек. Человек. Ну, и как-то тяжело вам, немножко тяжеловастенько идут взаимоотношения. Может быть, просто переживать будете, но там как-то все так хорошо разрешится, все пойдет легко. знакомство отдых, ну, что бы там ни было, очень легко пойдет. Но есть указание на то, что то, что будет с ней, оно будет, скорее всего, не, не очень серьезным. То есть, если это новое, то какой-то новый тандем, то он вряд ли будет долговечным. Ну, долгосрочным, скажем так, долговечным, наверное, ничего не бывает. Ну что ж, благодарю вас за ваши лайки, за ваши комментарии. Подписывайтесь, пожалуйста. О, и до следующих встреч.